Друзья, всем привет! Сегодня опять говорим по поводу Михаила Ефремова. Я очень долго не записывала ролики, потому что мне надоело себя чувствовать какой-то, знаете, марионеткой или каким-то второстепенным актером в длительном сериале. Причем в сцены, в которые пишутся, то ли э, неопытными сценаристами, то ли пишутся настолько спонтанно, что это уже выглядит полным абсурдом. Сейчас я объясню вам, что я имею в виду. А, вообще, картина того, что произошло, в принципе, мне ясна. Но картина того, как будут в дальнейшем развиваться события, какая-то такая неясная и настолько непонятно запутанная. И порой все главные герои вот этой вот, то ли трагедии, то ли этого водевиля, то ли фарса, начинают вести себя настолько неожиданно, что вы знаете, у меня <смех> я хочу записать видео, но у меня нет ни слов, ни эмоций. Ну, во-первых, по поводу писем Михаила Ефремова. Вот тут не все понятно, здесь мне все объяснимо, и я думаю, что и вам объяснять это не надо. Человек, находящийся в определенных условиях, находящийся под влиянием определенных людей или действующий Какого-то рода подсказкам, или делающие какие-то действия, которые он считает, или которые ему говорят, ему помогут в дальнейшем, ну, это все объяснимо. Второй вопрос это такой вот э, второстепенный, но очень близкий главному герою Ильман Пашаев. Когда я посмотрела то, что он говорит, ну Ребят, вы знаете, я ничего не хочу ни плохого говорить, ни хорошего, но первое, что я хочу сказать, что когда все начинают, исходя из его слов, прыгать на версию о заказе жены, ну, ребят, я не знаю, мне кажется, что я иногда тоже говорю такие вещи в сердцах что, я не знаю, мне тоже можно приписать к какому-нибудь заговору по отношению к моему мужу. То есть то, что его жена могла сказать, что и лучше бы я была вдовой, для меня абсолютно понятная, допустимая фраза. И зачем это выносить на всеобщее обозрение, мало ли кто, что, в какой ситуации, под каким стрессом, находясь, сказал. То, что Ефремов сказал, что он на все пойдет, даже продаст свою жену, там, лишь бы выйти на свободу. Ну, тогда у меня вопрос. Я не знаю, уровень чувства юмора Пашаева, ну, как бы, я же говорю, я не хочу его обидеть. Только по одной простой причине, что он защищал Евре... Ефремова очень профессионально. И тут не дать, не взять, и тут как с каких бы сторон к этому делу не подойти, этот человек действительно выполнил свой долг как адвокат. Что он начал говорить в дальнейшем? Почему он начал эти вещи говорить в дальнейшем? Ну, мне, честно говоря, не особо интересно. Я желаю ему здоровья, желаю не знаю, процветание адвокатской деятельности, но вот эти вот все сплетни, он мне это сказал, а он мне то сказал, а я ему иду возил, да мне плевать. Мне вообще, как я думаю, большинство это не интересно. Самый главный вопрос, который мы все люди, которые следят за этим процессом, и вообще, которым нравится Михаил Ефремов, Задаем себе, какие у него перспективы и чем бы мы могли помочь. Вот на этот вопрос ответа нет. Опять же, объясню почему. Потому что это какой-то телесериал или какой-то водевиль, причем с каким-то сложно запутанным сюжетом. Ну то есть... Честно могу сказать, после того, как мы все узнали, что Ефремов обладает там какой-то собственностью или какими-то акциями, да неважно чем, какими-то активами в театре «Современник», вот тут все стало как-то более или менее понятно. Потому что, как всегда, то есть раньше нам не было понятно, зачем это все было делать. То есть мы увидели, что... Это было спланировано, что учитывали его образ жизни, учитывали, как он может себя повести, учитывали, вообще все учитывали, и, естественно, этот план прекрасно сработал. И для большинства населения до сих пор кажется абсолютно естественным, что вот он сел за руль, и вот... Вот, выехал на встречную полосу, убил человек. Но люди, которые смотрели расследование Елены Васильевой, и которые видели факты, и которые пытались сопоставить и проанализировать, все прекрасно понимают, что это такое вот, такая вот подстава. И естественно, многие задавались вопросом, ну неужели из-за его стихов? Я, кстати, себе тоже задавала этот вопрос и думала, неужели ради его стихов? Да нет, да нет, да нет, да нет. А когда стало понятно, чем он обладает на самом деле, тогда стало все нам ясно. Причем тут стихии? может, это такой был и для них приятный бонус, но основная эта цель понятна, она как и всегда, как и везде, это деньги. Опять же, повторю, я уже несколько видео по ссылкам посмотрите, под этим роликом записывала, что молчание семьи абсолютно непонятно. Ну, то есть, ребята, вы скажите, да не лезьте вы к нам, мы вот там сейчас решаем, договариваемся, там, тыры-пыры, растопыры. Мы все это поймем. Или скажите, что, ребят, поддерживайте его, пишите ему письма. 100, 150 раз повторю, что надоел этот информационный вакуум, в который нас опустили. И нам то ли намеренно кидают отрывки информации, из которых мы должны уже сделать какие-то выводы и о чем-то там догадаться. Либо, либо нам искажают эту информацию, потому что я смотрела точнее читала комментарии Марины Палта, если Марина меня смотрит, ей большой привет, потому что она действительно одна из немногих, кто приходили на суды, и искренне поддерживающих Михаила людей, которая говорила, что да, Михаил просил меня не опубликовать его письма, потому что они перевираются, они переиначиваются, и это все понятно, это тоже абсолютно объяснимо. Но тем не менее, при этом, при всем, мне кажется, все равно, что хоть один член семьи, хоть какой-то, ну я не знаю, друг или приятель, просто бы выступил и дал нам понять, он не болеет или у него такие условия, просто дал хоть какую-то какую информацию о том, что с ним сейчас происходит и в физическом плане, и в психологическом, и каким-нибудь намеком бы обозначил, что, ребят, не надо там вот так активно, не надо там вот это обсуждать, это обсуждать, там у нас сейчас вот такой. Ну, в общем, не надо. Можно все сказать, если продумать речи, и можно все объяснить людям, которые действительно за Михаила Ефремова болеют. А те, которые не болеют, да им все равно. И еще раз хочу сказать, что действительно 105 раз повторю свою мысль о том, что в каком жутком вакууме оказался этот человек. Потому что даже из слов Пашаева понятно, что когда просили друзей, все отказались там собирать подписи, писать письмо и так далее. Поэтому, наверное, всем, кто ему пишет и всем, кто с ним общается, нужно сказать еще раз большое спасибо. Потому что, вы знаете, можно по-разному выразить свою поддержку. Но вот я посмотрела недавно, точнее неделю назад, Игорь Крутой выпустил ролик, в котором Михаил Ефремов читает стихи Брюсова, по-моему, на музыку Игоря Николаева. И это... Игоря Крутого, простите. И это тоже поступок. И это тоже поступок, ребята. Я не знаю, если можно как-то перезаливать его выступление, его актерскую игру, потому что, конечно, я думаю, что ему хочется. Хотелось бы, чтобы мы его видели вот тем, и мы его помнили вот тем вот человеком, который хороший актер, который хорошо читал политическую сатиру, многим открывал, и нам, и многим остальным открывал глаза на это, которые, знаете, вот как я не смотрю блогеров, которые кричат, ааа, -а -а, как все плохо, а вот -а -а -а -а -а! Так как делал это он, это было очень талантливо. Мне кажется, вот такого рода поддержка очень важна. И, конечно, вот я, кстати, из всей нашей вот этой вот видной шоу-бизнесной тусовки к Игорю Крутому всегда когда относилась лучше, чем ко всем остальным. Я не знаю почему, я не знаю ни его биографию, ни биографию других людей, но как-то он у меня всегда вызывал уважение. И вот этим поступком, тем, что он опубликовал этот ролик, в котором Михаил Ефремов действительно очень хорошо читает стих, я советую всем это послушать. Если мы поддержим его таким способом, я думаю, что ему будет это приятно. Хочу спросить у вас, ребята, как вы считаете, какой формы, Наверное, да. Какой формы должна быть наша поддержка сегодня для Михаила Ефремова? Ну, то есть, я же смотрю, что делают другие люди там. Вышла статья, Михаил Ефремов сказал, ау, ну, я грубо говорю, и вот этот блогер... Снял про это ролик. Понимаете, я не знаю, в какой форме Михаилу Ефремову нужна поддержка сегодня. Поэтому же говорю, для меня вот это вот молчание семьи и близких оно очень странное. Честно говоря. Не надо давать 150 миллионов интервью. Дай одно, в котором ты просто нам намекнешь, какого рода поддержку вы хотели бы видеть. Ну и вы напишите, что вы считаете, как мы должны Михаила Ефремова поддерживать. Пес... Песнями, что-то я заговариваюсь, письмами, э роликами, я не знаю, э перепощенными его выступлениями. Чем? Чем мы можем ему помочь? И от себя лично я могу сказать, что... Допустим, я всегда и всем говорю, и всем советую его и слушать, и смотреть. Он и актер прекрасно, он и прекрасно читает вот эти вот политические стихи. Он очень обаятельный, я не устану об этом говорить. Очень талантливый, очень интересный и такой очень свободный, такой какой-то даже безбашенно свободный человек до определенного этапа своей жизни. Ну вот, я всем советую, я считаю, что это сделано талантливо и хорошо. Все, пока-пока, пишите, что вы об этом думаете обязательно. Давайте обсуждать все в комментариях и увидимся в следующем видео.